Данное видео создано в развлекательных целях. Все показанное сегодня пользу брови. Штреб. О, кормилица. Как я скучал. Ребят, всем здравствуйте! С вами Расхититель Помоечки. Я очень скучал за помойкой. Я болел, поэтому не мог ее полноценно лутать. Но теперь я получу ее сполна и заберу все, что найду в помоечках. Сегодня мой день. Я нацелен на успех и очень сильно мечтаю найти что-то классное. Ставьте лайки и, конечно же, подписывайтесь на мой канал. Ребятки, вы знаете, что помойка кормит. Поэтому я кормлю вас этим шикарным контентом, которого вы заслужили ребятки. Со мной сегодня Димон. В смысле, ну, ковбой. Вот он сегодня со мной. Мы на скутерах еще. Мы на скутерах, да. Вот это оба скутера его все. Ну, на велосипеде я пока не окреп после болезни кататься, но на скутере тоже нормально. Не успели подъехать к помойке. Как смотрите, что я заметил, есть здесь вот такая вот шикарная лестница металлическая. Как бы тут все удобства на помойке, можно с помощью нее ну, залазить на бак вот так, вот сверху, как бы, и разрывать его. Плюс можно заниматься паркуром. Ой -ой -ой. Ой какие-то коробки деревянные. но ну, блин, пустые. Но вообще в гараже бы пригодились. Опа, а что тут? А, это эти листовки. Блин, ну, короче, макулатура. О, свежачека принесли. А у вас есть там вкусненькое что-нибудь? Нет. Старая техника есть? Нет. Вот. Военная форма. Это... Души. Ботинки, О, это нужно. нам надо. Это на надо большой это на что обувь? Это амберца, что ли, Нет. Нет. Ну, они это не Перебирает еще. О. Дима, обувай. О, это же на меня. Охренеть. Спасибо вам. А, Кто там? Монитор? А, тут чисто матрица битая. Блин, обидно. Давай забивать сумку находками. Ой-ой-ой, они вообще просто их поцарапили. Вот из-за этого их не купит никто. Вот видите царапины. In бренд. Brand. Ну, их продать, ну, они новые, да. Но и их купят, купят за рублей 300. Ага. На барахолке за 400. А форма? Вот еще форма военная, смотрите, ребят. Штанишки. Это можно, ну, как бы в армию служить уже идти в этой форме. Вот уже целый набор и штаны. Ой-ой-ой. Чувак, тут что-то в кармане есть, ребята. Что-то в кармане есть, короче. Я вам отвечаю, что-то там. Салфет какая-то. А внутри что-то завернуто. Не-не-не, просто салфетка не она после стирки, может там деньги где-то лежат, ну, но здесь форма, нет. Да. В общем, нашли здесь обувь, военную форму, ну неплохо помойка одевает и готовит к службе в вооруженных силах Российской Федерации, ребятки. Ну вот меня заинтересовала вот эта коробочка, но она пустая, к сожалению. Ну да-да-да. Давай, чувак, надо озолотиться О, у меня сразу набор отверток. Оль. Прикинь, сверху просто лежал, меня ждал. Обалдеть. Полезно вещи в гараже. Нам в гараже очень мне это надо, да. И Диме надо, и Всем мне надо, надо да. О, выкинул. очки, 3D очки. Только вижу. одного очка нет, тут всего лишь одно очко. Видите, второго очка нет. Ой, ой, ой, ой, ой. Ой-ой-ой, Nokia N72. Блин, жалко. Стоп. Да блин, тут одни Юсбишки. Оригинальный кабель. Тут еще вот эта гарнитура новая. Смотрите, ребят. Неродная Ух коллекционная ты! Штука. Коллекционная штучка, это ремешок Nokia и тряпочка. Нет времени вот так для ложу. телефона. А вот... от времени настал, он рассохся. Смотрите, ребят, от времени, что с кабелем происходит? Он просто рассохся. Видите, он весь трескается и разрывается. Блин. Опа, хавчик. Фу-фу-фу-фу, тут тухлая курица И печенка тоже вздутая, жесть Там мухи уже откладывают свои личинки Вот тут походу тоже еда М -м, Тут гнилые авокадо или что это, да, авокадо Вот гнилой авокадо бананы, свекла Зелень гнилая М -м, Не особо аппетитно Пока вижу только то, что тут конкуренты прошлись. О, пирожки. Ой-ой-ой, свеженькие, прямо из печи, ребят. Серьезно. Тут даже капустка есть, но не красненькая. Я думаю, они очень аппетитные, поэтому отложу для моих конкурентов бомжей. Пусть покушают, кайфанут от жизни. Ну ковбой какой прыткий, я сейчас все тут заберу у тебя. Ой, утюг. А это чайник, подставка. Пойдет на мете. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, ой-ой-ой. О, да, Бабитон. Детская коляска вот такая вот стоит. Ее можно было бы на металлолом сдать, но э, впадло ее вести. Ребят, кто не знает, короче, дай-ка сюда я покажу. Ребятушки, ребятушечки, вот у нас вот такие колготочки женщина покупает по 20 рублей, поэтому мы их всегда собираем. Вот Поэтому я вот их отложу сразу в сторонку. Опа, вот они, смотрите. 44-й мой размер. Только выглядят, конечно, они убога. Какие-то, как будто... А, это умбра. Может оставить для помойки. Забираю. Дима. Канистра, прикинь. Мы ей сейчас воспользуемся. Максимум 10 литров канистра. Мы ее сейчас воспользуемся. Для бензина. Ну вот, тебя заправишь сразу, да? Сыпь. Аптечка. Бенты там еще есть. Доставай, пригодится Вот бинты, пластыри. Тапочки, вот, Дима, надо тебе. Нет. А? Не надо, что ли? Опять обувь. Опа, Ой, отверт, чувак, Адидас. Бутсы футбольные. Не, это мой, наверное. 44-й. Ну, это на меня, ребят. Зацените, какие кедики для футбола. Хотя футбол не играю, но так носить тоже пойдет. Пятки даже не разорваны. Адидас футбольные. Тут бытовые отходы. Кто-то изолентой, смотрите, чинил мусорный пакет. Трусики вот, вот это я тут разложу трусы, и вот эти, ну я как на выставке все развешиваю вот здесь. Выставка трусов на помойке. Ой, помойка бывает, опять в очередной раз. А сумка-то набивается находками. Ой, какая помоечка интересная. Ого. Дело. Министерство энергетики и электрификации СССР. МВД. Секретное. Ребят, секретное. Дела нашел секретный, Индивидуальная карта амбулаторно-больного. Чуть-чуть арбузика, я в этом году его даже не ел. Блин, был бы он герметичный, завернутый, пакет хотя бы, я бы его попробовал. М -м, протеин. Вот это для набора мышечной массы с помоечки. Вот здесь, смотрите, сколько его. Платинум в хей. премиум Квалити. Протеин стопроцентный. Вот, видите. Дима. Хочешь мускулатуры набрать? Мускулатуры? Мускулатуры, мышечной не, массы. Не, не нельзя халывать, Не значит. будешь? Он с помоечки. Не, не, не, я откажусь от Ну ладно, я оставлю это для бомжов. Бомжи поедят и будут как гусеницы ходить. Пошу. Блин, пусто. покушать бы найти хлебушка чуть-чуть вот еще хлеб с магазина ой-ой-ой ой ой чувак вот это куш вот это я сегодня поем парень вот это у нас пир сегодня настоящий сосисочный вот сливочные сосисочки смотрите Останкино. Вот еще черкизово. А это что такое крылышки? Крыльца, куриные крыльца тухлые. Я такое не люблю. Вот хочу пиццы найти. <связь> Обалдеть! <связь> Офигеть! Это же абрикосы, он, в принципе, нормальный. Тут, блин, да просто помыть надо и все, посмотрите. Абрикоски какие, сытненькие, огромные. Блин, я сейчас тут навыбираю себе домой килограммчика два. Вот эта помойка удивляет и кормит заморскими фруктами. Тот же шашлык маринованный, обалдеть. Обалдеть. Шашлычок в ведерках Смотрите, распродажа 40% У меня запах сейчас не чувствуется Он мертвый, говорю, что он мертвый. Блин, два ведра шашлычка Да если термообработку сделать И можно было бы его пожарить Шашлычок, а ну открой, понюхай <с <saras> <с <upbeat> Запахом М -м -м Топовый Да Я тоже был заложен, но вроде топ как она кормит меня сегодня абрикосками. Вот смотрите, вот выбираю себе, набираю домой. Обалдеть, они вообще не гнилые, просто вот грязь. Это нужно просто помыть и все. И вот из-за этого их и выкинули. Ебануться. <реклама> Чувак, это же... Я... Это капитана форма. Офигеть Морская форма Капитанская Китель, вот Офигеть, это купят на рынке На барахолке Погонами. Вот такие подгоны, ребят Погоны на плечах Капсулы Да ну нафиг Они есть там? Нету Тут какая-то каша тыквенная А тут еда Еда была когда-то. Ох, офигеть, это что такое? Ой-ой-ой, как же жалко. Я бы это так сейчас поел бы сытно. Оно все стухло и заплесневело. М -м, обидно. Опа-опа-опа-опа-опа. Я свое возьму. Испомое. А здесь что? О, Дима! Пригрузы. Вот это купят. Ребят, это для рук пригрузы. Или для ног. Книги интересные. Встречи с замечательными людьми. Таиланд. Заначало Георгик Ктревелис. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой, тут этот трактор. Трактат. Женская сексопатология. Трактат от ласках. Что тут произошло? Но ну, мы тут на намусорим сейчас. Ну блин, офигеть. Помойка переполнена просто. Надо аккуратненько ее смотреть. Ой-ой-ой. Обалдеть! Ребята! Ребята! Пивчики! Пивчики какие-то! Колбаски! Дата изготовления 15.06.21. Пивчики! М -м -м, пивчики! Чуть-чуть чипсиков! М -м, обалдеть! Я сейчас поужинаю! Она даже запечатанная! Ребят, я такой голодный! Если бы вы знали. Дима, будешь? Не. Ты чего, они... Я не люблю. Ммм, понюхай. Ароматно, но не буду. Чего ты? Угощаешься? Не. Ну, мне очень а, много него, Если бы вы знали, что я сейчас ощущаю, вы бы меня поняли. Но вы, наверное, не поймете, потому что... Вас не кормит помойка. И я тоже не советовал бы есть из помоечки. Но я балдею. Потому что жизнь одна и я кайфую. Знаете, что если помойка кормит, то нужно ей питаться из нее. Пока кормит. Ух ты. Он крутой, его на обрезали сломали. Блин, ну он еще грязный. Нет, такое никто не купит. Вот эта майка мне понравилась. Наверное, себе заберу. Отстираю и буду носить. Такая. Для ноутбука сумка а вот большая. Это полная пена. Пена полная. Новая. Обалдеть, новая. Сумка для ноутбука в целом вроде бы целая. Ну, хорошая, слышишь? Mm. Что-то Чувак, у меня тут iPhone. Обалдеть. Ого. Обалдеть. Шестерка. Ага. Прикинь, в сумке лежал. Чё, как, как, как это возможно? Шестерка. Запитаю с повара. Подожди. Он не оригинальный, это прикинь. Он паленый, я вижу сразу. Говорю, Обалдеть. Я говорю, дай-ка посмотри, я вижу, что этот цвет не iPhone, Я думаю, что это за iPhone такой? А ребят, ну я очень сильно удивился, реально. Может, тут еще найду? Сумка вроде норм. Но, ребят, реально, вот эта сумка Стоит дороже, чем вот этот телефон. Ну, потому да. что это шляпа. Неоригинальный iPhone. Вот этот неоригинальный iPhone проще вот так вот взять и разбить. Надо потому сделать, что, вообще. ну, вот продавать его никто не купит даже за 100 рублей. Пожароопасный плюс он. Видите, тут он весь разваливается. вот, Отслаивается вот корпус. Рюкзак какой-то интересный. Что это такое? Дисгуисер. Да, это нет, это знаешь, вот эти ходят на улице, говорят. Да, ну. Да. Короче, знаете, ребят, громкоговоритель просто. И все. Так. Да, распродажа. Да, да, починишь только. Распродажа. Распродажа. Все по 5 рублей. Вот, здравствуйте, ребятки. С вами расхититель помойки. Всем привет. С вами Димон. <свят> Ух ты работают электронные часы 9 часов 40 минут показывает 9 30 минут уже ну помойка дарит время помойка дарит apple watch похоже кстати это пол шляпа watch а как ты вот это не увидел? Тут экран от айфона. Бит? Какой битый? Ты его не увидел. Не увидел. Подожди, подожди. На вид целый экран. Подожди. IP 6s. Для айфона 6s, значит. Ну, кстати, хочешь прикол лютый? Это орига. Оригинальный Матеская, экранчик. Табушный, утопленный. Ну, не знаю, Похожий. может и рабочий заберем, в общем, пригодится. Пригоди. Так, вещи какие-то. Опа, опа, опа, опа кто то есть. Офигеть, деньги. Кто-то в Таиланде был, что ли. Ребят, не разбираюсь, напишите, сколько это в рублях, вот эти вот деньги. Так, только... Офигеть, новая крона. Это благовонии. Благовоние палочки. Это мне для сюрприз-боксов. Да, вот. Офигеть, сколько тут бижутерии. Да, куда, куда, бюджет, куда? Куда? куда? Леденец вот это я возьму. Всякие вот... Браслетики. Вот это вот все покупают у нас. Это вот такие нет, браслетики. Бижутерку, все берут. Нет. Вот проба. Вот это серебро. Ребят, видите пробу? Вот она, бочка. Серебро надо, посмотреть. Чувак, тут презерватив есть. Light. Контекс. Нет, он целый. Вакуум есть. Беру. Так. Что же здесь будет? О, ножи в коробке Это, ребят, не ножи, а развод для пенсионеров Метро, короче, за 10 тысяч толкают И говорят, вам будет скидка Поэтому они будут стоить 3200 рублей Только из этого набора, видите, он вот такой Вот эти два ножа Вообще не с этого набора Ребят, такая шляпа Тут просто очень сильно гнется лезвие Я их брать даже не буду Кашу. Капец ты дед да, вот это деду надо, я это возьму. Ножницы. О, Ух ты, обалденные. Знаю, Для рыбы топовые <свят> ножницы. А, да, Чувак, здесь аккумулятор от айфона взрывоопасный. Комбайн нашел. Древний. СССР комбайн Вот это брать можно Аппарат косметический лотос советский Ого Офигеть аптечка запечатанная Чувак Аптечка запечатанная Мобильная? Да, еды до хрена Мороженое Мороженое Холодное М -м -м Да Конкурент уйди так, что тут у нас бытовые отходы? Найки, пацаны, найки, обалдеть! Тут даже зажигалка внутри, рабочая. Линорик это или нет, не пойму. Вроде оригинал. Их только отмыть надо. Что это? Батарея от MacBook Air. Ух ты, неплохо, оригинальная. Вот, смотрите, ребят, в коробочке. Вот аккумулятор для MacBook Air 13. Просто рядом с помойкой стояли, меня ждали. А ну-ка, сразу примерию. Подходят. Вот так вот помоечка обувает. Неплохо. Кепочку Димончик нашел. Нифига-то стильный. Дужеватый. <реклама> опа, опа, опа. <реклама> ага. Ага. Охренеть, что урвал. Смотрите, USB-хаб. О, круто, кстати. Это для зарядки телефонов. Офигеть, это, на 3 ампера, ребят. Надо. 5 вольт, 3 ампера. USB-хаб для зарядки смартфонов. Я такого никогда не находил. Флаг, это да, от Apple это... Watch. Да. Батарея. Да. Ах, часы. Матер. Ух ты. А, ты боже. Там какой-то вайфер продач. Стархау. Часы какие-то от бренда Starhau Женские Time de Sigan, Слушайте, они смотрятся офигенно Вот еще это Bluetooth передатчик Батарея от Самсунга, от планшета Но батарею брать не будем вот эту? Да. А вот эти часики а могут Денег стоить и смотрятся Неплохо что за бренд? Ну это Starhau какой-то Японский Вот это от Apple Watch Обалдеть, ремешок вот это топ находочки. Такие часики могут стоить, ну, бэушные тысячи две с половиной. Или полторы тысячи. Купят все, Вот это вот деду это мне, надо. мне надо. Это мне, вот мне тоже газа. надо. Да, меня ну все. ладно, на, держи, тебе подарю тогда. Это у тебя от чего говоришь? От ручки газа и тормоза и сцепления. Вот это от мото. Да я думаю, это у тебя дрочки. <свят> <свят> <свят> это Нет, ты так. дрочишь. Это от степы еду. Да дрочишь да ты. Да дрочит. Да дрочит он. <свят> Ребят, кто дрочит, тоже ставьте лайк этому видео. Дрочить это нормально. Ебать, чувак, это Гуччи. Вот я и говорю, сразу надо смотреть. Охренеть, это Гуччи. Похоже. Похоже на оригинал. Дерка от стирки уже выстиралась. Гуччи гень, Гуччи скват, да ля ля ля Штани Гуччи. Ой-ой-ой, это надувной шар. Ватрушка. Обалдеть. Но она чуть порвана. Так там надувной круг. Берцы летние, офигеть Неплохо забираем Только вот носки, может, Нет. выкинуешь Нет. А то тут они остались Прошитые Вот здесь меня интересует надувной круг Это сейчас можно плавать на нем Вот это я с собой на озеро возьму Офигеть, рибок, Чувак, это мой размер да что мне тебя на везет, 44 размер, обалдеть Смотрите, ребят Пятки, ну почти не порваны. Буду в помойках рыться в этой обуви. Куда полезли? А я? Я тоже хочу урвать. Там выноски. Ой, там что-то есть. О, о, о, о. Рибаки. Тоже, кстати, походу моего размера. Кроссовки рибок черные. Оригинальные. 44,5 размер. Блин, да что мне так везет сегодня? Вот, смотрите, как помойка обувает. Рыбаки оригинальные. На любой вкус и цвет. Зацени, под мой нет как раз таки пойдет. Скажем, О, Рыбол. сумка для нетбука целая. Это идеально для меня она. Но для ноутбука, ребят, она как новая. Да. Вот эта защищенная молния, видите? Она новая вообще сумка под ноутбук или нетбук. Вообще новая. Обалдеть. Вы видите, что в помойку выкидывают? Вы видите? Видите? Зашить-то можно. Это что, термопод? Ой, термопод. Термопод от бренда Scarlett. Я магнитики. Можно самодельные магнитики делать. А, это кто-то фоторамки делал самодельные. Да вот, вот, вот. Вот, смотрите. Можно фотки все оставлять. Забираем. И это домой заберу. Будут у вас свои фотки, где я на помоечке вставлять и магнитить к магниту. Подошли к помойке, а тут, смотрите, очень много вещей раскидано детских. Но они нам не нужны. Я полез. Охренеть, это... Ой! Ой, монтажная пена. Нам надо что-то запенить? Посмотрите. Посмотрите, как фотка выцвела. <мотрая> Охренеть, кто-то бог фотошопа. Косметика какая-то. Вот это неожиданно было. Утконосы. Вот это я заберу. Подкова. Вот тоже кто-то копатель, кто-то это нашел и выкинул. Подковы, Под... повесим, да, будем удачу приманивать. О! Духи новые, ребят. И что-то это может даже дорогие какие-то. Парфюм. Гей Париж Парфюм Гей Лароше Париж Гей Лароше Как думаете, дорогие, это духи или нет? Напишите, сколько они стоят. Ой, О, сосисочки. М -м -м. Годные до 24 июля. Вот это я сейчас поем. Бананчик неплохой. Яички. К завтраку вот. А я тут все ужин уже собрал. Бананчик, сосисочки. Начну сперва с бананчика. Он такой холодненький. М -м -м. обалденный. Очень сильно люблю есть в помойке, ребят. Обалденный. Ого-го-го-го-го-го. Не знаю. Картошечка вот опять с ростками. Ой-ой-ой, какая страшная фотка. Ой, еще фотка, блин. Ну и качество. Как будто фокуса нет. Все мутное такое. А это что? Картина какая-то из каких-то тряпок, что ли. Что это? Светарок. А что за бренд такой? Энгберс. Что-то модное, наверное, да, ребят? Даже вот кармашек есть, смотрите. Для презерватива карман по-любому. Напишите в комментариях, как вы думаете, сколько оно стоит. Загуглите. А я пока свитерок этот возьму и после обзора уже посмотрю. В комментарии, сколько он стоит. Но мне он нравится. United Street Corporation. Sports E Project. Но ну, это что-то американское. Опа! Опа! Опа, знаю что Слушайте. это. Радио Эф Это для микрофонов? Это нет, даже, звезды, да? Автоматы, кулер. Ребят, я думаю, что это для микрофона какого-то. Радио Дмк. Опа. Камера. Видеонаблюдение. Это набор, что ли, для видеонаблюдения? Может, сюда это вот так подключалось? Ребят, как вы думаете? Напишите в комментариях. Ого! Это моча или пиво? Похоже на мочу. Виноград нарисован. Конечно, самое настоящее. Вином пахнет? Конечно, понюхай, сейчас прольёт, махнет, лютое вино. А чё, венцо я люблю. Помойка спаивает. Да ладно, да ладно. Азовская молочная конфеты конфеток, ребят, молочные коровки. Смотрите, какие аппетитные. Мм, блин, вот это балдеж. Вот это я домой заберу. Вот это вообще класс. Только волоси на этом мне задолбало, мешается. Мягенькие еще. Романс. Шедевры кино. А, Порнофильмы, ребята. Любите ли вы мужчин и заслуживают ли они этого? Конечно, мы этого заслуживаем. М -м, коврик неплохой. О, роутер. О, увлажнитель воздуха. вай fi роутер. Ну, мне нужен увлажнитель в квартиру. У меня вынос из хаты. Провод там какой-то. Лампа для маникюра. Опа. Опа. Чувак. Клавиатура. Стоп, стоп, стоп. Это механика. Ой-ой-ой. Обалдеть. Обалдеть. Механическая, да. Послушайте этот звук, ребят. Это не от нее, кстати, это Пожди. Не, коробку заберем. Какая-то Zero E Sport Gaming Gear. Механическая клавиатура. Это в гараж для гаражного компьютера. Ух ты, приятная. И наверное, она еще и с подсветкой. Помоечка дарит гейминг. Пожди, там еще что-то есть. Там... О, <связь> чувак. Обалдеть. Обалдеть. Малин, да. пусто. Это на тебя. Какой 48-й это мой размер? Твой размер, да? Опа. Чувак оригинальный. Да? Да. Бицы. Битс аудио. Поломанные только они. Даже с чехлом, ребят, смотрите. Вот чехол. И вот, починить их надо. Синего цвета вот такие. Это точно Орик. Сразу чувствуются, тяжелые такие. И... Видите, ребят, крепление вот поломано вот здесь. Опа, чувак, там телефон. Безрамочный. Ксяоми. О, с Тайпсишкой, ребят, современный. Миай, Ксяоми. Прикинь, сейчас включится. Битый экран, блин, не включается. Слушай, он по-любому рабочий да и псишный ребят, Xiaomi Кто знает, какая модель, напишите Это какой-то Redmi, да, наверное Модель MDG2 Анд... Блин, ну в общем На андроиде телефон Ребята, этот Xiaomi работает Его сбросили перед тем, как выкинуть Mi A1 Я такой же находил кого-то давно Ребят, Xiaomi Mi A1. Версия Android а 9. -ый. О, 9 Android. Мне. Битый экран, но ну, вот видите, сенсор работает. Ну, Все работает. Шикарно. Обалдеть. Соро. Тут еще дезик. Да, чувак, он там есть. Рексона Помойка дарит свежесть. <гас> еще. Ой-ой-ой. Xiaomi наушники. Ребучка мощная. Нет, самоката вроде. От электросамоката да, зарядка. Вообще неплохо. Столько гаджетов с одной помойки. Вот если телефон этот рабочий, то Дима его себе заберет, потому что ему нужен. Механическая клавиатура, блин, обалдеть. Wi-Fi роутер, ну жалко, что он без блока питания. Но все равно, блин, посмотрите, сколько гаджетов и все в одной помойке было найдено. Давай тогда разрывать помоечку. Увесистая, может, что есть там хоть? Да ничего там нет. Бить, но, увесистая... но она целая? Чего не берешь? Да она большая, для тебя ладно. Так нет, на продажу-то можно. Асус. Asus. Фирменная Asus сумка для ноутбука. Ну и за то два Нет, за, -то... за соточку должна улететь же. Машинки. Ух ты, Lamborghini целая. И бумер X5 целый возьму. О нерф, офигеть, забирай. Дай Гляну. Да, а, обалдеть. Смотрите, что Дима нашел. О, вот такие, вот эти. О, стреляют. У меня тоже должен стрелять. О. Работает. Можно на бомжей охоту начинать. Смотри, тут даже элит мега переключает. Помойка вооружает. <сосы> Пульки-то забери. <сосы> не он должен стрелять. Вот. Это Не, ну он тоже стреляет. Ну и что? А ну, проверим <сосы> на Диме. <сосы> стреляет. <сосы> Опа, вещички. Помоечка одевает, у а, перчаточки. А, Вау, это ролики. Обалдеть, это для ног. Блин, на мою ногу не налазит. Но, блин, прикольно. У кого такие были? Напишите. Тут даже и они светятся. Колеса светятся. Видно вам? Смотрите. Вау. Металл хотели, взять. Так это же камера. Это камера наблюдения. Это уже вторая за сегодня. Штыки РАД для блоков питания. Сумка Кельвин Клейн. Кельвин Клейн джинс. Смотрите, ребят. О, нифига себе, сверла. Новые. Мелочевка всякая для дома полезная. Биты, блин. Ребятки биты. Это для отвертки. Мне надо... Ничего. Ничего что там что там ничего. есть золото ничего, ничего, ничего. <сёк> <Какой -то уникальный. сёк> ребят вот эту коробку конкурент забыл он это все собирал себе и в итоге ушел и забыл вот блок питания электронный трансформатор для галогенных ламп в вот. тайп кабель у usb удлинитель Колонки вот эти никто не купит на рынке, Это даже на барахолке. Стоит. За 5 рублей даже никому они не нужны. Что, Можно показывать? Показывай. Это же эти обалдеть пули. Патронцы. Ребят, нестрелянные пули. Пистолета монтажного, да? Для монтажного пистолета. У меня есть из чего не пострелять. Какая-то сумка ну, с электроникой. сразу ну, говорю. Ну, ну, ну, ну, Пошли смотреть быстрее. А Мотозапчасть. Мото телефоны <сؤال». <сؤال> сюда. <сؤال> <сؤال> сюда. <сؤال> <сؤال> ага, ага. <сؤال> Спокойно, чувак, да я посмотрю. Та Ты там рой все в сумке, да, да, Это, корпус, смотри, Это разбитый... Разобранные наполовину телефона а Вот этот целый ZTE вот это это да. старый. Но... Но он битый. Вот тоже старый какой-то. Это LG вроде бы. Или вот Тоже вообще... китаец какой-то. О, тут приборка от мотоцикла. Это от мотоцикла. Да. Или от машины. Нет, На... Не от машины На, вроде. Например, Ребят, смотрите. Мы гоним быстро, не подъедешь близко, остановись, если хочешь убедиться. Нет, платы. Вот три телефона. Три вот этих заберем чисто, потому что а они это целые. Это можно вот, На есть. запчасти продадим. Да? Да, вот, турбины, а, это турбину от машины. Нет, не от турбины, это турбина от машины. Это, это турбонадув это, это вот в машине стоит турбины, кстати. Турбина, это я тебе Это Турбина была Турбо, ребят, турбо от машины Турбина говорят, Интересно, вот клапан О! О! Ого, сколько стаканчиков Новые что ли? Да, новые вроде Да, новые стаканчики, обалдеть О, а это диски Ух ты! Assassin's Creed. Дес с игрой. Вообще как новый. Блин, ну такое брать никто не купит. Сталкер. Сталкер Зов Припяти. Вау. Тесно это оригинальный Сталкер. Вот еще Сталкер. Обалдеть, сколько тут Сталкера. Battlefield 3. Far Cry 3. Уго! Тот вейп был. Обалдеть, это советская штука какая-то, алюминиевая. Сифон, газировку делать, обалдеть. Алюминия тут килограмма полтора-два. Угадайте, что мы на природе делаем? Нет, не жарим шашлыки. Мы обжигаем провода, которые нас собирались с помойки. Вот они целая куча медных проводов которые мы сейчас будем опаливать а потом сдадим на металл а деньги поделим на двоих для этого есть ацетон ацетон помойки нашли сейчас будем поджигать огни опасно не вздумайте за нами повторять Это опасно ацетончик подальше О, <связывая> <связывая> он что так пыхнул? Обалдеть, ребят, вы это я видели? Почему зажигалку нельзя подносить. Очень опасно, Ультарь ребят, очень он. опасно. Ребят, я когда увидел вот эти перчатки, я испугался. Думал, человек там лежит.